Наведя курсор мышки к стыку, вы видите квадратную скобку со стрелочкой, красный значок. Если мы нажмем Ctrl, мы увидим, что он станет желтым. Тогда мы можем двигать этот шот. Двигается все вместе с ним, вы видите. И мы можем так его раздвигать до появления вот этого уголка. Это значит, мы пришли к начальным. Это очень полезная функция. Запоминайте. Функция слева от магнита, вот эта, позволяет разъединять содержимое какой-то секвенции или же соединять в две полосы. Короче говоря, вот, сейчас я вам продемонстрирую какой-то урок, с включенный этой функцией, перекину на таймлайн, он будет в виде готовой секвенции. Если же мы отключим ее, перетащим, все содержимое этой секвенции положится на нашу секвенцию. Также мы, если уберем, мы можем выбирать эти дорожки. Мы можем выбирать дорожки, на которые, на которые будет ложиться эта секвенция. Вот мы выбрали только две дорожки. Нажав правой кнопкой мыши по значку FX, мы можем менять временную интерполяцию элемента на дорожке. То есть, например, на этой дорожке у нас тайм ремаппинг. Если мы нажмем правой кнопкой, выберем, допустим, Opacity, теперь мы меняем прозрачность. Я недавно об этом узнал. Очень полезная вещь упрощает, ускоряет работу. Когда мы работаем в программ-мониторе, выбрав элемент, стрелочками мы его двигаем. Зажав Shift и стрелочки, мы двигаем на 5 пикселей. Колесико мыши мы двигаемся по кадрову. Двойное нажатие на папку в режиме List View который открывается горячими клавишами Ctrl-Page-Up, а вот другой режим, Icon-View, открывается Ctrl-Page-Down. Вы знаете, чем они отличаются, сейчас быстренько расскажу. Здесь, в этом режиме, мы можем наблюдать все наши шоты уже с картинками в широком формате. А здесь более скомкано в режиме папок. Двойным нажатием мы открываем папку в том же окне. Двойным нажатием левой кнопки мыши открыли. Напоминаю еще, что если мы нажмем Ctrl и два раза откроем, он откроется в рамках вот этой папки, чтобы не засорять. Вот таким образом, в рамках Project окна мы открываем и возвращаемся назад. Менять имя в Project мониторе, менять имя объекта или папки можно нажав Shift, переименовывали переименовывали Очень важные горячие клавиши. Клавиша A, то есть русская F, выделить все справа. Shift плюс A выделить все, что слева. Нажимая просто Shift, мы выделяем только содержимое одной дорожки. Эффект Turbulent Displace Работает следующим образом. Мы пишем в окне эффекты, находим в папке Distort этот эффект, переносим на наш шот и видим, как искривляется элемент. Можем создать простенькую анимацию. Ставим ключ на amount. Пусть будет 100 для более наглядного вида. Здесь норм. Работать с текстом можно как в эффект control, так и с другим более функциональным способом. Мы открываем файл, new legacy title, создаем и здесь вы уже более детально углубляетесь в работу с текстом. он находится в проекте. переносим его туда на дорожку чтобы еще немножко ускорить вашу работу запомните что вместо того чтобы выбирать здесь нажимать и клацать увеличение вы можете колесиком мышки все это делать. Быстренько крутнули, увеличили максимально. Крутнули вверх. Fit это во весь экран. 10 самое маленькое. 400 самое большое. Вам пригодится и 10 для того, чтобы работать с масками. Вам нужно будет заходить за грани на эти серые участки. На фит... Когда вы работаете с маской, вы не можете зайти за грани. Потому что это уже окошко инструментов, а не рабочее пространство. То есть вы будете переходить на 10, и тогда вы можете вставить масочку. Всем спасибо за просмотр, дорогие друзья. Ставьте лайки, подписывайтесь. Было лайки. Пока.